Молоко такое вкусное! Не только вкусное, но и полезное. А еще оно всегда свежее. Прям как у Ча Наташки воили. К веселому молочнику за молоком ходили. Мои коровы пасутся на плодородных джайлоу Алатоу, Пьют воду из чистых горных рек. Питаются вкусной травой. Родная природа много полезного дает. Вот и получаются вкусные, свежие, натуральные продукты. Когда делаешь все с душой и любовью, хорошее настроение и вам передается. Веселый молочник дарит улыбки.